Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон, и сегодня мы поговорим о главном вопросе в жизни. В чем же истина? Ответим на вопросы, как мы это видим, почему, и укажем смыслы, которые вложены в данное понятие. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Извечный вопрос русской интеллигенции. Что делать и в чем смысл жизни? Мы, видимо, давно уже перестали задавать этот вопрос себе, да и окружающему миру. Расхожая мысль в быту у народа, у каждого своя истина. Но, по-моему, все-таки во всех конфессиях, религиозных течениях, верованиях, философиях это основной вопрос жизни. В чем же смысл и истина в жизни? На самом деле, Никто не знает, да большинство не знают, что такое Бог. Все говорят, истина в Боге, но видим ли мы Его, ощущаем ли мы Его? Я, скорее всего, склонен обозначить истину, как самые простые, элементарные, видимые нами вещи, события, которые вокруг нас происходят. Вот этот окружающий мир и события, происходящие вокруг нас. Видимые, слышимые нами, ощущаемые. И вот такую вот точку зрения выскажу. Элементарно, в чем истина? Мы дышим все. Представьте себе, сколько человек может прожить без воздуха. Вот воздух, пять минут вы можете без воздуха, потом у вас начинается огонь, и вы уходите в мир иной. Это истина, истина бесспорная, и с этим поспорить нельзя практически никому. Более тонкая субстанция эфир, о котором забыли, который Менделеев, кстати говоря, вставил в свою таблицу, как эфир, элемент всеобъемлющей первоначальной материи. Что это такое? Мало кто это понимает. Больше, видимо, на слуху прана. Это та более тонкая субстанция, которая дает жизнь нам. Мы, кстати говоря, проводили эксперименты с нашими устройствами и вообще в медитации перекрывали себе прану. Удушье наступало через 20 секунд. Поэтому это тоже истина. Мы чувствуем, что мы погибаем через 20 секунд без праны. Что мы можем сделать без воды? Сколько времени мы можем прожить без воды? Ну, наверное, до 5 суток, возможно. А в пустыне и в таких сухих местах до двух суток. Потом начинается обезвоживание, и человек впадает в агоню и уходит в мир, но и к предкам это также истина бесспорная. Что же нужно сделать нам, чтобы вернуться к данной истине? Мы все забыли, живя в иллюзии в городах, что мы не пьем чистую воду. В квартирах в наших течет вода, загрязненная хлором, железом, что приводит к болезням и к преждевременной смерти. Это также истина, с которой трудно поспорить. А что же нужно сделать в этой связи? Вернуться к родникам, к истокам, вот к родникам чистых родниковых вод, которые я пил в детстве, которые мне давала радость и вот насыщала меня той энергией, который давал здоровью. Это также истина, чистый, родниковый ключик, дающий нам жизнь, дающий нам тот элемент, который называется вода, которая питает нас. Мы все состоим из воды. Следующая истина в чем заключается? В земле, матушки она же питает нас чем? Растениями. От растений питаются и животный мир, и мы люди. Ну, есть и мясоеды, есть и вегетарианцы, веганцы, но все мы живем от земли, от чистоты земли, не загрязненной фосфатами, сульфатами и прочей грязью, которая изрочивает землю, которая не дает нам чистый продукт, не дает нам здоровый продукт. Мы сегодня находимся в том состоянии, когда землю засорили более чем на 50 процентов. Истина в чистоте земли, в чистоте природе. А что же такое истина природы природе кто такой род? это наш породитель Бог наши предки, боги наши род, который дает нам ту чистую энергию божественную, которая питает нас, который дает нам жизнь, свет освещающий душу нашу И что нужно делать в этом случае очищать душу нашу, дабы она светом наполнялась, и из нее грязь уходила. А ведь все остальное, что это такое? Это иллюзия. Иллюзия, в которой мы живем, и которую нам навязывают кто-то. Кто обычно навязывает иллюзию? Люди или группа людей, которым выгодно ввести в заблуждение другую группу людей, чтобы они забыли об истине и следовали их указаниям, их философии, они выгодоприобретатели. Сегодня выгодоприобретатели кто? Малые группы людей, глобалистов, которые грабят народы, грабят землю. И все войны отсюда происходят, потому что кому-то это выгодно. В нашем предыдущем ролике было много комментариев, осуждающих Тему Дерека за то, что он не соответствует образу славянскому, носит там что-то у себя. И много э, гадости на него налилось. Но, уважаемые друзья... Взгляните в зеркало на себя, а вы ли соответствуете той истине, природосообразию, образу мыслей, образу жизни вашему, вашей повседневной жизни? Кстати говоря, я уже комментировал и спрашивал, «Уважаемые друзья, вы сами-то встаньте на путь». Вот Тёма Дерека встал, и он осознал ту прошлую жизнь, которую он жил, что она гадкая, что нужно перейти в более светлое понимание жизни. И он это идет, он идет по этому пути. Главное идти по пути. Правильно, неправильно, пока не отказываюсь от чего-либо, но идти, идти к свету, к любви. Вот я считаю, что это правильно. И Тем прав. И он все правильно сказал в своем ролике. Так что все комментарии, которые только негативом дышат, они неправильны с моей точки зрения, да и вообще с точки зрения истины, о которой мы сегодня говорим: Питание еда. Она же также истинно, дающая нам энергию, позволяющая нам что? Делать, жить, работать, трудиться. Трудиться это также истина. И еда чистая от чистой земли это также истина. Что нужно сделать? Ведь в городах этой истины мы не видим, так как мы питаемся продуктами из супермаркета, в которых там много разных присадок, сроки хранения безумные. Что нужно сделать? Поистине вернуться к родникам, к истокам, к земле Матушки. Напоминаю, у нас 150 тысяч пустых земель на реках, в красивейших местах. И если мы этого не поймем, печально наше будущее будет. Мы это наблюдаем сейчас. И заблуждение людей заключается в том, что их желания не соответствуют истинам, простым истинам, видимым нашим, вот в явном мире. Что еще мы можем считать истиной? Образ, дающий нам... Смыслы в нашей жизни. Что такое образ? Образ Бога. Образ высшего существа. Образ жизни. Но мы забыли о том, что образ жизни формирует наш характер. Окружающая социальная среда формирует наш характер. А характер формирует наше здоровье. Взаимосвязь тонкого мира, божественного, с нами, с нашей душой, и с нашим телом. И если мы этого не поймем, печально наше грядущее и будущее. Если мы не поймем, что нужно возвращаться к истокам, к истокам нравственности, те книги, которые мы опубликовали, «Коны», «Нравственный устой» и «Домострой», дадут вам понимание того, к чему надо вернуться. И вы их можете изучить. И применять в жизни. И вот это будет начало пути, по которому все люди должны идти. Я не побоюсь этого слова скажу, что все. Потому как иного пути нет. Вот иной путь приводит к чему? К войне, к деградации, к озлобленности. К ненависти, в конце концов, которая формирует разрушение мира. И мы это наблюдаем сейчас, что происходит вокруг нас. И мало слов говорится о том, что же надо делать, что нужно сформировать. Какие истины должны быть заложены в нашу жизнь, в отношения между людьми. Кстати говоря, последняя редакция Конституции в ней ввели понятие Бога. А что же такое Бог? Если разложить по русскому языку, по буквице, Бог это то, что нас окружает. Буква, образ, начертанный, это вокруг нас. О, это окружающий мир. Он проявляет все то, что нам подсказывает на нашем пути, что надо сделать. Так вот, это также простая истина. То, что мы должны видеть, те вешки, те знаки, которые встречаются на нашем пути, которые подсказывают нам, куда нужно идти. А нужно идти к истине. И всем я вам пожелаю, уважаемые друзья, в заключение, ищите истину в простых вещах. Ищите истину в любви. Она правит миром. С вами был Вечезар Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.